Всем привет! На этом канале уже довольно много видео по лору разных явлений из мира SCP. Но я тут обратил внимание, что нет видео по некоторым самым базовым темам, которыми люди интересуются. Так что в этом видео я расскажу о MOC-SCP или о мобильно-оперативных группах, которые по-английски еще называются МТФ, то есть Mobile Task Forces. Главная задача фонда SCP это, конечно же, содержание аномалий. Но чтобы было что содержать, нужны люди, которые бы эти аномалии ловили и закрывали охватывали, а также те, кто бы возвращал их на место в случае побега, то есть восстанавливал особые условия содержания. Этим занимаются мобильно-оперативные группы. Мобильно-оперативные группы фонда – это чаще всего совсем маленькие штурмовые группы, состоящие от 3 до 10 человек, хотя могут быть и большие, состоящие из сотен. Каждая из этих групп специализируется на определенных ситуациях, потому сами группы и их бойцы сильно отличаются друг от друга. Каждая МОК создается по приказу. Приказу директора оперативных групп для выполнения какой-то конкретной задачи и формируется так чтобы максимально эффективно выполнять ее и это по сути единственный общий принцип для всех мог группы расформировываются в случае если их задачи становятся неактуальными многие мог созданные для содержания какого-то конкретного объекта распускаются после его нейтрализации или опровержения аномального эффекта объекта какие-то мог формируются для выполнения задач связанных с разведкой и поиском аномальных по всему миру потому часто маскируются под представителей полиции армии вооруженных гражданских или даже бандитов и сектантов так что мог чаще всего это скорее полевые агенты а не какой-то спецназ на момент выхода этого видео существует 41 каноничный мог в этот список заносится группа встречающиеся не меньше пяти раз в текстах по сцепи потому он со временем пополняется учитывая сколько сейчас пишется новых текстов по фонду если вы смотрите это видео через месяц после выхода наверняка их уже больше и, конечно же, я уверен, что это видео смотрит немало людей, которые познакомились с SCP по играм. Ведь ментально миметический вирус под названием SCP – это игра такая, распространился уже очень широко. А значит, многим знакома прежде всего МОК Эпсилон-11, и 11, леса, которые появляется в Containment Bridge и Secret Laboratory, и может даже в каких-то еще играх по мотивам SCP. Она, кстати, не так давно перетекла в список каноничных объектов, начиная с SCP-2139 то есть со второй тысячи они начали появляться не только в играх, но и в SCP в целом. Этот отряд, в отличие от большинства других, занимается только внутренней безопасностью и задействуется тогда, когда происходит нарушение условий содержания. Причем не всякое, а только когда сбегают подвижные существа, наделенные сознанием, умные и не очень. Когда, например, нарушаются условия содержания информационных сущностей, или происходит заражение, или случается протечка невыразимого ужаса, вызываются уже совсем другие группы. По сути девятихвостые леса занимаются тем, что сражается с разного рода чудовищами, когда они вырываются из своих камер содержания. Кроме того, в случае когда вырывается неуязвимый монстр, на подмогу также приходит мог Сигма-23. Под названием требуется поддержка. К сожалению, больше такая мог нигде не упоминается. Такое нет ни в списке каноничных мог, ни в общем списке. Так что, что она из себя представляет неизвестно. Может быть это задел какой-то на добавление в игры по SCP нового мог? Там же, например, старик Бегает, а его пока он убить нельзя. Так что кто знает. Отряд «Девятихвостые лиса» — это не самый сильный отряд, что есть у фонда. В конце концов, он состоит из обычных людей. В мире SCP, где какой только дичи нет, куда логичнее было бы использовать что-то иное, чем люди. Что-то более сильное, более живучее. И, конечно же, такое есть. На содержании фонда немало различных биомеханических сущностей. SCP-191 — ребенок-киборг. Или SCP-073 Каин, который тоже является киборгом. Все они значительно превосходят людей по своим боевым возможностям. Одна из таких сущностей. SCP-2970 попала в другую организацию мира SCP, лаборатория Прометея. Там это послужило поводом для создания проекта Самсара, изначальные цели которого были в попытке создать высококачественные импланты и протезы для продажи. Но проект зашел куда дальше. Из аномальных механизмов и клеток аномальной печени SCP-2970. Кто понял отсылку на мифического Прометея, тот бодро ставит лайк. Лаборатория Прометея создала тела людей целиком, которые оказались необычайной сильны и практически неразрушаемы. Было создано 4 экземпляров, которые были загружены личностью 4 добровольцев. После, в ходе случившегося инцидента, добровольцы погибли, а из-за повреждения оборудования их личности были записаны в крайне упрощенной форме. Получившимся биомеханическим людям оказались недоступны сложные чувства и мысли. С другой стороны, их аномальные возможности превзошли все ожидания, потому что SCP-2970, из частей которого они были созданы по одной из версий, был частью механического Бога культа механ. Когда лаборатория Прометей была захвачена С.П. фонду досталось все оборудование проекта Самсара и те четверо готовых бойцов. Фонд решил не ставить их на содержание, а сделать из них новый МОК Тау-5 Самсара. Каждого члена этой группы фонд обвесил огромным числом пушек, различных датчиков и сенсоров и отправляет на самые опасные задания, где другие МОК не справляются. Эти механические существа обнаруживают любые аномалии, поливают градом снарядов любого противника фонда. Благодаря тонне разного оборудования легко ориентируются во всех ситуациях. В общем, та еще имба. Однако сам факт использования аномальных существ ставит под угрозу секретность SCP. Потому задействуют их редко, неохотно и только там, где изначально нет никаких лишних свидетелей. Но главная задача большинства МОК не в том, чтобы с кем-то воевать. Главная их задача ⁇ это поиск и захват различных аномальных артефактов. И большинство из них специализируется именно на этом. Все начинается с работы внедряющихся разведывательных групп, таких как дельта 5 Авангард, которые исследуют любые признаки аномальной активности и наблюдают за другими организациями из мира SCP с целью перехватывать то, что пытаются заполучить эти организации. Примерно тем же занимаются МОК Йота 10 и 12, проклятые федералы, которые Которые, в отличие от предыдущей мог внедряются в различные государственные организации внедрением занимаются и многие другие вот например альфа 4 поexпресс вообще внедряется в почтовые службы так что агенты SCP они везде после того как фонд находит какие-то аномальные явления на их захват отправляется одна из групп которая специализируется на том чтобы извлекать артефакты из разных средств например в самом мире SCP одна из самых часто упоминаемых таких групп это мог z 9 кратокрыса который за Занимается исследованием подземелий и пещер, в которых наблюдаются искажения пространства, потому у них есть костюмы, позволяющие им находиться в безвоздушном пространстве, запас пищи и воды, подаваемый без необходимости снятия этого костюма, а также куча самого разного оборудования, позволяющего определять разные аномальные явления и собирать образцы. Эта группа чаще всего вооружена не слишком хорошо, так как основной ее противник это не злобное чудище, а обезумевшее окружающее пространство, и время те текущее как-то не так. Помимо вылазок в подземелье с искаженным пространством, это мог, так же как и 9 леса, леса прибывает на базы SCP в случае нарушения условий содержания, существами, которые способны воздействовать на пространство и время. Несмотря на то, что это мог не сталкивается с клыками, когтями и бетонными лапками существ, она несет довольно большие потери, потому что что-то, что способно искажать время и пространство, часто оказывается куда более опасным, чем то, что на людей бросается и рычит. Фонд SCP следует не только подземелья, но и другие места, потому есть еще МОК-ПСИ-7, большой ремонт. Похожая группа, занимающаяся исследованием аномальных зданий, чаще всего полностью заброшенных, которые находят такие здания, наблюдают за ними, исследуют и собирают в них все артефакты, и под конец или ставят на содержание, или сносят их путем подрыва. В густонаселенных территориях действует другая группа мок 1 городские щеголи, которые захватывают аномальные произведения искусства на выставках ТВП, поначалу прикидывая ценителями искусства, забирает лота на торгах Мкит, изображая покупателей и производя захват вместо покупки и просто содержит городские аномалии. Также отдельный МОК есть для исследования деревень, захвата кораблей, сильно искаженных пространства и так далее. Некоторые МОК вообще не выполняют боевых задач. Например, гамма-5 «красная селедь», который в российском филиале переводят как «ложный след». Видимо, красный селит звучит недостаточно внушительно. Но на самом деле перевод правильный, потому что в английском языке есть идиома «красная селедь», которая обозначает то, что уводит и отвлекает от важных вопросов. И как федеральные каналы отвлекают от тяжелой ситуации в экономике и демографии страны рассказами о том, как кто кого переиграл, так и отряд «ложный след», в тех случаях, когда Информация о чем-то, что содержит фонд, проникает за его пределы, занимается внедрением ложных воспоминаний тем, кто так или иначе узнал о том, о чем не должен был. Однако ловля и промывка мозгов отдельным людям это не единственное занятие этой МОК. Также она занимается массовым расплением амнезиаков, а иногда и более простыми вещами. Например, распространением скептического отношения к правде о мрачном мире SCP путем внедрения безумных конспирологических теорий. В общем и целом у фонда SCP очень много мобильных групп, которые выполняют самые разные задачи. Какие-то занимаются разведкой, какие-то захватывают объекты, какие-то борются с монстрами, а какие-то просто следят за конкретными аномалиями. В этом видео я рассказал только об основных из этих групп. И конечно же, рассказать на эту тему можно намного больше. Но это будет как-нибудь в следующий раз. А пока, всем пока!